Приветствую всех любителей видеоигр Ман Телеканал возвращается про больших, вкусных, интересных акул. Думаю, эта серия у нас будет немножко покороче, чем предсвешивающую чем предыдущую серию. Так, хочу попробовать запрыгнуть, понятно. А через сушу. Можно через сушу забраться, в принципе. В общем, пришлось немножко повыполнять таких второстепенных, скажем так, не очень нужных заданий, потому что здесь появились касатки 30 уровня зараза. Они меня очень-очень начали напрягать. Потому что 30 уровень, это все как бы не пухры Да и черепахи, которого с первого раза не едятся, тоже, тоже очень напрягают. Уже очень сильно. Но у нас есть идти на способность крутой мозги. Рыбы, которые нам мешают. Но вот сами касатки. Вот это, конечно, штука напрягающая. Интересно, какой я максимальный уровень могу развить? Это, конечно, очень интересно. Плюс эти же акулы могут нас, это сами... Ой, эти же касатки могут нас вести в оглушение. У нас какое-то время все-таки имеется своего рода оглушение. Оно у меня очень-очень напрягает постоянно. Так. Но акула перестала расти, к сожалению. Так, отлично. Теперь надо доесть касатку. Когда миссия заключалась в том, чтобы я объел касатку, именно в прямом смысле объел, то есть доел всех черепах, которыми она тут лакомилась, и не могла расти, взял и убил саму касатку. Мощный заряд меняющих гены мутагенов дает акуле явное конкурентное преимущество. Да. Также я что-то обратил внимание, очень-очень очень хорошо слышно, как я 12 вест, 13% 13% прохождения этой локации. Поняли? Придется, блять, попотеть. Так, а я через сушу-то пролезу. Мне просто так неохота оплывать, если честно. Я думаю, что я пролезу. Да, акула, которая хочет ускориться и переплыть. Ну, как сказать, переплыть. Ох, ты ж ёлка. 35 уровень касаться. Ну ладно, мы по 30-го. Мы сможем с ним совладать. Тем более с активной способностью, думаю, получится сработает. Блин, поскорее бы теневое тело получить. Она за укусы. За укусы. кого-либо, неважно, как я понял. Ну, Хотя бы той же самой касатки. Вообще любую например, капиталь еще. Смотрите, я уже верхний плавник обгрызал. Блин, это так классно выглядит. Вы посмотрите, все раны потихонечку появляются, как я ее обгрызаю. Возди, зонах, да, она вообще помню ничего не смогла сделать. Селедкой, и теперь она хочет полакомиться своим любимым блюдом сырой акульей печень – Сырой печени, это ее любимое блюдо. Жестоко. Так, все, задание выполнено. В принципе это будет вот так вот выполнил задание красавчик молодец я вам еще красивые места должен показать, не помог ему бы 30 уровень быстрее количество муген в о и вот красивое местечко даже далеко идти не пришлось вон с моего двора никто не субнатик вы посмотрите, просто субнатика. Отвечай, это просто отсылка на субнатику. Да смотрите, прям точно такие же эти самые. Прям очень похожи. Очень-очень-очень. Блин, классно. Если это так оно и есть, то это очень классно. Это прям, блин, это прям красавца. Вот видите, вот, не смотрел бы я эти красивые места, не узнал бы об этом красивом месте. Прожорливый хищник постоянно рыщет в поисках того, что может утолить его ненасытный голод. Так, кстати, сюда сначала забежим, а потом туда. Мы все равно через сушу пробираться будем. Правильно? Правильно. Поэтому давайте быстренько, быстренько. Блин, ну вот это вот очень, очень похоже. Ну, я, конечно, понимаю, подводные дома, все такое и тому подобное. Как бы во многих играх могли встречаться. Но у меня первая же, которая приходит в голову, это, конечно, субнаутик. Еще заметил, что акула чуть-чуть, но быстрее двигается, как кусаешь. Или вот так Да, вот здесь довольно красиво. К сожалению, акулы и быки не различают цвета. Ой, а че это мы не в черновел Городской совет Порт Ловиса никогда не упустит возможности для перекрестного франчайзинга. Так. Ага. Так, так карта сначала. А, ну да, все прям как надо, смотрите. Прям куда надо, прыгнул. Тут что-то есть интересное. Бля, здесь. А, стопы. Ага. Это я чуть не доборщил. О-о-о. Опа, смотрите, а там есть что-то интересное. Еще, кстати, надо тюленей кушать побольше. Блин, нет, они все равно мало прибавляют. Всего 45. Блин, тюленей это мало. Съесть 10 человек оф официальный квест. Официал квест, чтобы вы понимали. Так, стоп, а где это я? А давайте-ка сюда попадем. Так, ага. Парочку интересных вещей я уже здесь найду. Хорошо. Это белковая добавка, отличный перекус источник энергии для набора серьезного веса. Так, где-то должен быть... Ага. Где-то здесь, я внизу. Угу. Время играть. Касатки на самом деле любят игрушки, но и в половину не так сильно, как дохлых тюлин. Не в половину. О, я мог через кольцо прыгнуть. Ну, наверное, какое-нибудь достижение за это дадут, не более... Работа из-под палочки Ой, смотрите, это да прям для превьюшки Да, я акула цирковая а, Один из минусов, который мне не очень нравится в этой игре Из плюсов, наверное а, Блять, сальтуху решил замутить Подождите, я хочу перепрыгнуть, реально я хочу перепрыгнуть Да подожди ты да хоть одно колечко-то перепрыгну. Я же цирковая акула Смотрите на меня, люди Блять, у меня я плохо выходит, у меня в общем ничего не получилось. Надо пойти людей съесть. Они что, все на трибунах сидят? Что то ре реально? Вы что тут делаете, ребят? Убираетесь, что ли? Хорошие уборки. Я уже угрозы 9, чтобы вы понимали. Вы посмотрите. Почти 10. Забыл сказать. А, я чуть-чуть прокачался. Ага, ага. Так, не сюда. Uh, подпрокачался в плане <плодать> того, что если я себе получил наконец-то голову и тело биоэлектрическое. Но это все очень-очень долго и муторно. Поэтому я, в общем, просто не стал показывать, как я это делаю, и все. Так, еще двоих у нас есть. Еще один. Иди сюда, иди быстро, иди. Молодец. Хотя вот у Уиллы прыжок с переворотом не особо выходит. Надо еще порепетировать. Как они сюда так быстро приплыли-то? Интересно, как? А главное, как? Вот этот вот, как? Как они сюда попали? Сюда можно попасть только. Опа! А где ящик? А ты, Внизу. Прикиньте, не увидел его, оказывается. А мне 30 уровень у как надо. Так, стоп, я все квесты выпнул, кроме вот теперь мне туда надо. Так, теперь Ух ты, есть места, в которые можно попасть Аген Только через сушу Интересно Или через эти вентиляции А давайте попробуем к попасть Поплыли Так, это я сейчас куда, наверное Это я сейчас, наверное, в следующую попаду Блять, круто Так Ага, тут реально прям Свой соцси Ох ты, блять Прикиньте, за мной сюда приплыл так не делай мешается мне тут жизни отнимает я-то сюда так куда я плыву а это не туда не не не я сюда не хочу дать теперь сюда поплываю так это мне меня... о во, во это куда надо во, -во, -во, -во. как бы то, чем я обычно занимаюсь да, какой-то а тут наверх никак а вот наверх да отлично так только не говорите что это своего рода свои свои аквариумы которые люди на них смотрят я просто пришел все сожрать. Ебать, я мразь. Божечки. как мне это нравится так хорошо а что здесь еще есть да здесь что-то еще есть а нет нет разве ладно пойдем дальше В своего, род... В своего рода слив так пойдем сюда тут красивое место а это ворот <гас> вот этих вот штучек надо обязательно кушать. отлично а да это красивое место Тут внизу мы все летаем. Это что, ОНО? Это что, отсылка на ОНО? Блять, я бы хотел к нему приплысти, съесть его, если честно. Было бы это возможно. Мне вообще надо с другой стороны, но здесь люк. Мне вот сюда бы надо. Ну ладно, мы пока обойдемся без этого. Или не обойдемся. а сколько? 100 метров. По-по-по-по-по. Это вот где-то справа сундук. Просто, если сейчас я его не возьму, я потом за ним точно не вернусь. Я потом вот это место буду искать до завтра. Ну, я прям уверен. Так, вон и задание. Значит, я и плыл прям туда, куда надо, прикиньте. Охренеть, тут черепахи вкусные. Так, так, так, так. Это кто, Маху? Будут они еще меня объедать. Нашлись тут. Я в шоке. Забыл сказать еще одну вещь. Я заметил, когда видео пересмотрел, никто просто не написал, что я мышкой. Мышкой очень щелкаю. И это очень хорошо слышно. Прям очень хорошо. Прям, от, прям офигеть как хорошо. Я решил, короче, кнопку поменять. А что, задание ты выполнилось, нет? Я чуть не понимаю. Ладно, давайте хотя бы поднимем. доедим уже что -то. остатки. Я, может, хотя бы уровень подам. Отлично, 30. Посетить грот. Это мы всегда можем. Я тут как раз... Опа, а где все квесты? А, вон еще один квест. Ну, в принципе, с грота так не тяжело его получить. Мы сейчас, наверное, вырастим, да? Так, я пожилой был, а сейчас... мега-акулой. Мега-акулой. мега ладон Она выделяется как 50-литровый кек пива. У-у-у, мега-лодон. Усовершенствованный способ. запас дыхания. Теперь я мега-лодон. 6,8 метров. 6 метров. 6. Это... 6,8, это считай 5 меня. А если... Ну, если еще прибавить коня 2... Там, сантиметров 10... То 3 меня А, ну да, 5 меня, это я прям переборщил Если бы я был бы, допустим, метр пятьдесят Даже чуть меньше, метр тридцать Но получается 3 меня, ну, грубо говоря Где-то 3 меня, 3,5 Это, конечно, да 14 тысяч надо, чтобы прокачать А голову 10 тысяч, качаем голову Отлично, теперь синенькая голова Красота Не хватает у нас белки Это жиры пусть будут Это белок, жирок И еще какая-то дрянь <связь> Охренеть, какой я большой Ну, не могу сказать, что я прям Охренительно большой Но, хотя бы я уже Огромный Природа неустанно занята, прилагая особые усилия Чтобы держать разнообразные виды под контролем И вот, в принципе, эта игра нам показывает Что в плане усовершенствования Стоит этого захотеть то Это возможно В плане эволюции если бы она не устану так все подряд жрала Вообще все, в прямом смысле этого слова Все Людей, не людей Все, что есть И могла бы, естественно, жить не только в соленой воде, но и в пресной А она просто боится пресной воды и все. Так Оно не тонет? Возможно, вы, как и я, гадаете В чем секрет столь долговечного Папье Маше? Это Папье Маше Это, кстати, это Барон Сосандой Барон, барон Суббота Если на русском А так, барон идея. Так, мы пока эти ворота трогать Не будем, там сундучок Чтобы я его потом не потерял Я-то знаю, я-то могу Тут есть вот побочные квесты По типу Мака Ты что, ты видел себя и меня акула молод, Ты видела, где ты, а где я Ну ты что Прикалывайся Просто сравнило. Собой Сожрать меня захотел. Вот это. Просто давайте вот так вот посудим. Посудим немножко логически. А почему у них нету интенсивного сохранения вообще? Я не думаю, что те же самые крокодилы или акулы, Но ну, если так подумать, все, что, ну, как бы, могут, да, они там, стайми нападать, чтобы съесть жертву. Ну, блядь. Но одной акулки, которая, блядь, в два раза меньше меня, получается, решила напасть на меня. Ну как бы, опа, супер хищник где-то. Каплю-ка, М М, где ты, где ты? А я иду за тобою, расплывать, о, мечтую, рыба молот тебе пизда. Это Если еще вот так вот экраном сейчас поворчу. Вообще даже те шансы нет. Блять, я ее выкинул на сушу. Она там умрет? Я случайно. Извини меня. Акулка, я не хотел. Иди, я тебя съем. Иди, я ем. Блять, невидимая стена не дает, прикиньте, залезть туда. Блин, бедная акулка, мол. Я ее взял и выкинул на сушу. Блядь, ну зачем ты назад просто? Ой, блядь. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Вернись, вернись. Так, ага. Блядь, что ж тебя на переворачивает, ёшкин? Блядь. По-моему, это нереально просто так сделать. Просто через грот можно быстро телепортироваться, но... Блядь, чуть-чуть не хватило. Я думал, мне еще один прыжок будет доступен, если честно. О, о, о, о, о, о, о. Я иду к тебе. Плавание в местах сброса отходов повышает риск нападения акул. Не говоря уже о различных заболеваниях, вызывающих диарею. Вы да не мог ее так оставить, ну согласитесь. Так, мы теперь знаем, что тут есть кно кнопка, на которую я должен нажать. Блять. Ну хотя бы уже прыгаю, уже Поскольку хорошо часть Так, кто часть суши уйдет под воду, даже при Да, бля Теперь я с первого раза эту штуку просто перепрыгиваю и воды может риск Блядь Такая электричество, если я ее шибану. Не, не срабатывает, прикиньте Я хочу нажать на эту кнопку, 17 минут осталось Оп, оп Оп. А. движение хвоста пугает и деморализует жертву. Да ладно. Да ну. Блядь, иди какая-нибудь жертва, иди ко мне. Так, ту, что я не сожру с самого с, с быстрого раза. Оп. Ой, ой-ой-ой. Где, где? Где? Где? Где? Оп. Пойдем со мной. Блять. И как мне ее донести теперь? Оп mm, Ладно, эти ворота будут сюда закрыты Я всегда могу перепрыгнуть, ничего страшного Так а Через грот, наверное, будет быстрее Сократим дистанцию хоть чуть-чуть Хотя, стоп, знаете, я дурак А, нет, ладно, сойдет Это, блин, в принципе, и так, и так Но вот отсюда просто проще Да, пойдем отсюда Отсюда просто проще Отсюда просто проще. Так, у меня. И стать а еще тут где-то, по-моему, есть дырка. Я не уверен. Я туда вообще плыву, то в ту сторону. Вообще в ту сторону. Так просто проще. Давайте вернемся на, на поверхность. С поверхности мне как-то визуально кажется, что мы плывем быстрее. Просто визуально картинка меняется лучше. Хотя, как выяснилось, что там, что там, неважно, где я плыву. Эх, человечек, я бы вас всех съел, но обойдусь Вот тюленями, ладно, можно подкрепиться Это черепахой можно, блядь. Так, океанариум, я иду к себе А это все береговая охрана с охотниками да? Нет, это просто человек для... Для этой самой Опа, пляжный облом Полторы тысячи дают Здесь 15 человек Вот такие вот квесты я выполнял, чтобы немножко прокачаться И также Получил себе тело, но это все очень просто Муторно в целом, по-другому никак не скажешь Муторно в плане того, что одни и те же действия Просто очень долго, это как с этими квестами, да В принципе Это все одни и те же действия Но Супер а Косат Так, никого не съедаем. Боюем с касатой. На ее же поле. Кстати, нечестно. честно, на 40 уровня, блядь, нихуя себе. Так, а если я ее, кстати, на берег смогу вытащить. Смог бы, если бы, то это сам. Так, главное ее не забывать оглушать. Потому что оглушенная касатка. Бесполезная касатка. Я, по-моему, на ней всегда оглушаемся так, тихо-тихо, блять, мы слишком близко вверх к... Ты не хочешь это сам? Блять, я могу реально так насушить. А ну-ка, заткнись. Ну-ка, блядь, пасть свою закрой. Она а меня прикиньте удать Еще раз. Блять, где ты, падла? Все, Вс, дайте. Да, даже не супертеррорист. главный аттракцион в морском парке освоила новые убийственные трюки. Начала людей есть? Ага. То есть он только что закончил свою фразу после того, как я убил босса. Я уже успел забыть обо всем, что он говорит. Неплохо. Так, все, у нас последний квест остался. Как я понимаю, после... Так, посетить грот залива. Ага, это новый грот. Отлично. Прям перед концом игры, считай. Из-за того, что я, кстати, нашел читерный способ уничтожать лодки. Ну, я не считаю это читерным, если игра позволяет. Именно в плане обычных действий это делать. То есть ничего сверх каких-то там действий делать не нужно. Я его, по-моему, за лицо. По а, нет, за пузо. Ну, да, мне пока что за лицо. А, она, касатка. Толстая. А пока угроза экологической катастрофы нарастает, обратите внимание на показатели финансовой выручки Эгзо За прошлый парк охотнику-одиночке попался еще один источник питательных веществ. Ну, когда он перебивает сам себя, мне не очень нравится. Здесь акула способна постичь чудо любви к себе. А как? Так, все хорошо, что хорошо Качается. Возмездие 1900... Так, я думаю, это он нам зачитает. Так, поехали сюда. Теперь сразу отслеживаем квест. Но тут, по крайней мере, нет каких-либо препятствий. Поэтому двигаться нам будет удобно. Наконец-то. Еще одна локация, где нам будет реально удобно. Все потому, что это просто залив. Но локатор еще надо часто использовать. Чтобы потом я мог вам показать красивые места в следующей серии. В следующей серии это будет серия красивых мест. Потому что, смотрите, я вам не показал здесь красивые места. Где еще? Здесь, здесь красивые места, да Кстати, хотел вам сказать Вот это место отравил Буч, или как его там зовут, но ну, вы поняли Он его отравил, и Как вы можете заметить, а большой пит отравил Все в этом регионе, альбиносы в природе Больше, больше мутагена, но скорость движения уменьшается Получение жира уменьшается, ничего страшного Потом, где я еще не все показал Вот здесь и не все показал, вот здесь я не все показал, вот здесь, не все показал а, И все, получается Я вам вот в этих четырех местах Я вам не все показал, причем здесь это еще Еще не конец как я понимаю, мы еще вот сюда вернемся обязательно. Вот он густовая бухта. Это, в принципе, считайте, где все началось. Мы попали от него сюда, и здесь все началось. То есть мы здесь проплыли, и все началось вот здесь. Ну, грубо говоря, самое начало было вот здесь. 9% пройдено. Почему? Потому что начало игры было здесь в целом. Как-то так. Все очень тяжело и красиво. Так, а ну-ка... Сколько? 20? мало Стоп, это дайверы. Здесь 5 человек, реально это дайверы. Охотники, причем дайверы. Неплохо. Первый пошел на нас на, на подкормку, второй. Подкорм. А здесь будет, да, блядь, подводные лодки на Это будет круто, конечно. возможность получать От нефти что из этих ханкеров развивается? Много рыбы дох. Но денег они городу тоже много приносят С этим не поспоришь Так, на меня опять охота Но меня это не очень волнует А, я не могу во время охоты это самое Ну ладно, мы пока так Если у меня не найдут, как они меня найдут? Скажите Попью, пока мы плывем Че еще такое вкусное с малинкой? Красота Ммм, сеть а, ну и наша невидимая стенка, которая не позволяет нам... Ох ты, ух ты, блядь, ах ты тварь ебаная, блядь, тебе пиздатое. Касатку поймал за бочину, а? Блядь, да, что тебе нравится, сука? Куда ты, блядь? Куда ты? Ах ты тварь, зубочина меня хлопанула. Я в шоке. Right? На тебе леща. -no Еще одного леща держи. Еще одного <плод> леща держи. Блять, я, я мстливый в этом плане. Мне не, нехуй было кусать. Нехуй было меня трогать, тварь. Блять, нихуя ее как мячик просто кидает от меня. А я ее полностью съел, да? У меня прям полностью все влезло, да. У меня уже 101 тысяча эти красненькой штуки, потому что меня, ну, я ничего красненького не, ну, не использую. блять, мне надо теперь подкрепиться. блять, вот она, тварь, а еще неожиданно так напал, я аж испугался. О, вот эти вот штуки обязательно нужны, потому что мотогена у нас мало в целом. 10 тысяч всего осталось. 10 тысяч — это копье. вот то в принципе, не так много требуется, как хотелось бы, да, но... Как хотелось бы разработчику. <смех> Но все равно. Блядь, думал, я теперь вообще от твоего рода отстану. Не тут-то было. Так, ну ладно, мол мол мол мол мы молотом сейчас съедим сразу. Так, иди сюда. Так, раз, два. Уклонение. По морде бац. По морде бац. По морде бац. И все, и все. Жили, жри, жри, жри, жри, пока она не уплыла. По морге бац. И доедем Все. 300, 300, вот это неплохо. Ну вообще жирненько дают. Три сотни. Да, приходится попотеть чуть-чуть совсем попотеть. Но три сотни того стоит. Тем более именно тех же, тех вещей, которые мне нужны. Я понимаю, что как бы, можно съесть 6 маленьких рыб за это время, но все равно... 6 вот таких маленьких, типа тюленей. Да? Сколько? Сколько мне тюлень достаточно? уровня? 30? Да, ну 10. 10 таких, блядь, надо съесть. Не, ну за это время 10 я могу и не съесть. Как бы по факту. Блядь, а куда я плыву-то? Яхты в крови. Ага, окей. Надо яхту уничтожить хорошо. Хорошо. Блять, так долго плыву, божечки. Так непривычно, божечки. Боже. То есть, знаете, что самое классное? Если это охотничье, то я вам покажу, как это делалось изначально, в моем случае. Это делалось вот так, блядь. Пару раз укусил, увидел прицел, увернулся. Ну, в принципе, эта игра как бы и требует от тебя таких действий. Но если они кидают еще к гранаты гранаты, то просто охотника с гранатой выкашиваешь богатыми... и все людей Ведь, надо, кстати, кушать и немного дают и лишь яхта в порт о, а потом просто на дно и ты спасен все просто, едем дальше надо акулу съесть как бы все просто, реально все, они меня уже потеряли. Ну, Вообще, на самом деле, это ну, реально, типа, в целом, проблема может быть. Вот прям по факту, если так задуматься, это вот как бы. Ух ты! Да ладно, у меня задание съесть акул молотов. 10 штук необычно. Да все потому, что ей и не питается касатка. Да ладно. У меня, кстати, выше уровень не растет, 30 уровень максимальный. О, блять, я вырубил другую акулу другой акулой. Блять, круто. Бля, ну то, что выше 30-ки нельзя, это жалко. Я думал, я. Кашало! Вообще-то.. А, кстати, а кашалот-то хищный в целом, или Блять, мне нравится Еще так. Блять, кашалоты, судя по всему, охуеть. Опасные существа, я смотрю. Блядь. Пиздательная. Ты зря на меня напал, блять. Сейчас я это же акуленка вот этого. Тебя, кашалот, я, блять, сожру обязательно. Посмотрим, сколько ты мне как раз белка Даже Буду называть это белок, потому что да. Ну, я вообще на жиры похож. блядь. Жиры, жиры. Сколько ты мне дашь жиров на это самое, на прокачку. Посмотрим. Блядь, кашалот огромный. Я мегалодон, блядь. Я должен быть больше кашалота вообще-то. Ну, как бы, давайте... Правде в глаза глянем. Я должен быть реально больше кашалота. Так, теперь убить еще 10 акул. Давайте, ладно, сейчас мы еще вот этот ряд квестов пройдем. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я к финалу игры подойду. А следующая серия будет просто с просмотром красивых мест. Ну, или я и закончу на самом-самом интересном. Там видно будет. Блять, хочу через берег. Мне так уже через море надоело. Мы так долго были в море. Блядь, и тут не лучше. Посмотрите, просто, просто, просто красота. Как бы там нефтяная вышка. Еще одна нефтяная... Еще одна нефтедобывающая вышка. А ч их так много в одном месте? Три штуки. Или это не нефтедобывающая? Короче, мое предположение, что это нефтедобывалки, если честно. Я просто не помню, что это, если честно. Вообще-то максимальный зон. Мне получается. Убиваю Аку. Убиваю Аку. Ради того, чтобы кашалоты не могли наесться. Блять, неплохо. Если бы я еще рос как бы с этим моментом. То хорошо, но я не расту, все. У меня, судя по всему, предел рост. Ну и почему я не больше кошелота, тоже не понимаю. Бля, не, ну 6 меня, это дохуя, кстати. Пошел ладно. хорошо, я не больше кошелота, хорошо. В принципе. Блять, ну насколько мне голодон? Примерно. Все акулы на меня, блядь, все, вы посмотрите, не между собой, а именно на меня, блядь. всего 50, я говорю, выжару. Хорошо, вот в этом плане повыбить, конечно. Да, сейчас надо чуть-чуть но... Здесь ты просто их за хвост схватил, и все, он их съедает. Да я, кстати, только, только сейчас заметил, что из меня уже... Они уже никто не вырывается. Все, то есть я просто хуй. Если я их поймал, все, блядь, им пизда. А, убить 10 акулов-молотов. Еще. Блядь, тысяча метров. Так далеко. Блин, это с одного конца в другой конец. А это всего 54% выполнения. Это учитывая то, что я еще не нахожу... Ящиков Кстати, сколько мне вообще надо найти здесь ящиков А, так мне тут 4 ящика осталось Два этих Один, вот он, раз Девять мест Раз, два, три, четыре А, ну еще много, блядь Блядь, взял случайно способность юзу Ну ладно, плохо Не так страшно Придется через воду опять же таки плыть Под музычку Хоть не скучно, блядь сколько здесь якорей. А, ну это питательная станция. Хорошо. Ладно. Смотри, смотри, смотри, смотри, за мной плывет, нет? Бля, я тебя захуярю. Я до сих пор расстроен, обижен как бы на тебя за, за ту выходку твоего друга. Бля, вот за такую выходку, блять. Блять, этого леща дать. Леща, блять, лови Еще одного. Ну, в принципе, Есть так рассудить блять если вот еще мелкого мелкую акулу молотника на нахуй не ну кашалоты уже прям тоже как-то чувствуется я когда их первый раз увидел почему я начал прокачивать я увидел кашалотов короче блять 600. 60 кашалотов надо в любом случае выкашивать они Путь к моему прогрессу. Как красиво, смотрите. Подледный лов. Это примерно то же самое, что и обычная рыбалка. Но удовольствие от него получают только на верхнем среднем западе. А, если так посмотреть, почему тут всего одна льдинка с одной, мать его, стороны. Круто. Так, сейчас мы опять убьем 10 акул молотов и кашалота заодно загасим. Блин, вроде и под водой скучно плыть, и над водой скучно плыть. Но нет ничего, как бы, чтобы нам мешало. Мы просто плывем, кайфуем здесь. Очень жаль до сих пор, что мой рост закончился на 30 уровне. То есть есть кашалоты 45-го. Блять, ну я больше не становлюсь. Надо будет, блядь, надо будет посмотреть. Мегалодон. до какого, блять? средний размер молодого как и ну, но как еще 6 метров средний размер но ну, почти 7, 7 метров приняну 7 метров это, блядь, до хуй, раз, так это авто блять это даже больше автобус Хотя, смотри, еще какой автобус а че теперь-то все на меня не охотятся Пацаны, я тут я вкусненький причем, понимаете, это же пища кашалота. То есть она рядом с кашалотом обитает вся. Ну тут как бы уже нам показали, что все, что мы едим, все, что мы едим, это чья-то пища. Ах ты, тварь, блядь. Леща. О-о-о. сейчас мы вот его ощущение, вот у меня стопроцентное оглушение из удара хвоста. Блин, на эту штуку очень много прибавляет. Так уже 15 тысяч накопить успел. Так, еще один квест остался. С грота быстрее. Так. Ой. Акула вновь Не понял. В свое а, о, понял. Так, так, прокачка. Кто хвост начал? Отлично, Лего. Теперь голова. Сколько? 12 тысяч для головы. Хочу, чтобы прям все было легендарненькое. А -а -а, куда плыть? В эту сторону. Тут, тут кстати, где-то жертвы сейчас проплыла мимо меня. Ну ладно. Что-то мне кто-то охотится. Ты что, дурак, что? За лицо точно поймал. Мм, 10 человек убить. Давайте съедим чуть-чуть это самое. Соберем охотник дайвер. То есть они просто здесь развлекаются. А, ну почти просто развлекаются, он, блядь, на меня надо обязательно напасть. Блядь. дураки, что ли? Даже без клеток здесь. Вы не, ну. Это нелогично, не Сколько мне еще съесть надо? Где еще хоть кто-нибудь, есть кто-нибудь еще? Что-то он что так далеко уплыл от меня от страха? Да ладно. Или это другой квест? Подождите. что я не понимаю, что произошло, если честно. Вот это точно мой квест, вот это. Ой, правда, прям музей, посмотрите. Будет красиво. Кашалот. Убийца Супер хищный кашалот. кашалот. Это необычный кашалот, вы можете заметить. Так, а я, блядь, человека вообще-то кушал, блядь. Где он? Кашалот, подожди. Да взял мне человек охотник поспугнул, Блядь, ну ебаный кошалот. Эх, ладно, давай сразимся. Шестьдесятого уровня, блять, тварь Блять, Это было больно Бля, я еще не хилюсь, кстати Бля, вот он меня ебнул хорошенечко А я же еще не хилюсь С укусом Так, ща, ща, ща, ща, ща, ща братишка Ща, ща, ща Иди сюда Так, где он там? Блять. Так, так, так Ох ты, блядь, ох ты, блядь Ох ты, блядь Съезд, да? Нет, не съел Не съел Не съел меня Ух, я еще живой Бля, кого бы съесть-то но... Битва закончена Но война продолжается Какая битва, блядь А, эти меня потеряли, я понял Охотники Мака, мака, мака, мака, мака Помоги Помоги мне отхилиться Меня к шоу преследуют, блядь Я просто сгупил после охотников, блядь, сразу же даже не подкрепился, ничего. А он, кстати, охотник, блядь, который сейчас ем. Иди сюда. Отлично. Блядь, а так мало отхиливаюсь-то? Вообще капец мало отхиливаюсь. -то. Тихо. Блядь, ах ты, тварь. Где моя способность ультра? Ага. Вот, отлично. Точно победа, точно сто процентов. Старые победа. добрые времена, мир просто не мог существовать без кашалотового жира. Теперь мы можем лишь наблюдать за кашалотами издалека, старая да, чтобы разбить их черепа и добыть желанный сперматцет. Значит, это все-таки жир и все надо запомнить. Это минералы, ну и, и получается белок. Так, последний квест, а, суденушка побольше, видеоставка, Пит наносит последние штрихи на свою ужасающую и явно не незаконную для гражданского применения машину смерти, взглянуть на новую посудину Пита, я кстати могу это сделать прямо из грота, да, так и поступим, это быстрее. И вот на это будем заканчивать, после того, как посмотрим, вот это интересно интересное себе. Не хватает, еще 6 тысяч надо. Судя по всему, как раз-таки последняя локация будет последней локацией. Блять, я тут запутался в этой хуйне красной. Ну, ну, давай, Пит, посмотрим, что у тебя там за новшество. В те времена, когда морями повелевали деревянные... Да, да, да, да, да. О! Купита новая лодка. И выглядит она так, будто оборудована некоторыми не вполне гражданскими возможностями. Выглядит круто. Это что такое, ведь? Ну вот он я. Что дальше? Пит, я не знаю, в чем тут дело, но вы нас пугаете. Дед, чё пужаться? Ты акула, что ли? Пит, мне совершенно этого не хочется, но такое ощущение, что нужно вызвать полицию. Может быть, в берегах. Он я свекнулся! Я самый здравомыслящий человек на свете. Не просто так я дошел до такой жизни. Но раз какая-то тварь отняла у меня все, я там ей столько же шансов, сколько она дала моему мальчику. Ни одного! А теперь вали нахрен с моей лодки, или я тебя тоже прибью. Я тебе что сказал? Ебать, он с ума Разгулялся На ужин у нас сегодня тушеная акула! Да, он у него И немножко прошу боевой корабль Но хватит ли этого, чтобы справиться с доисторической мощью мега-акул? Так, мега-акула против 5. ПТ-522. Да, кстати, где? А, это не в дурной славе. Так, а чтобы с ним сразиться, мне что надо? А где? А мне кажется, мне надо всех этих победить, военных. А, нет, вот... Бля, ну все, к этому шло. Достаточно ли у вас сил, чтобы победить человека с протезами на двух ампутированных конечностях? Все, это, блядь, последнее, прикиньте. Но, ну, ну, сколько времени у нас прошло? Не, ну все, на этом будем заканчивать. Следующая следующей серии будет битва с Питом. после, естественно, просмотра красивых интересных мест. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте игры для обзоров. Ребятушки, пока-пока.